Подборка интересных предложений по адекватным ценам. Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. В этом выпуске подборка, на мой взгляд, интересных предложений по адекватным ценам. Я тут составил целый список, причем в разных бюджетах, от минимума и где-то до 50 миллионов. Будут квартиры апартаменты, будет кое-что для инвестиций, несколько домов, дача с пропиской, причем недорого. В общем, много чего интересного будет. Я уверен, каждый из вас из этого списка себе что-то может подобрать. Поэтому обязательно досмотрите это видео до конца. Сейчас буду краток. То есть это локация, площадь, а цена. И если вам что-то приглянется, пишите, звоните. Я более подробную информацию вышлю вам в личку. Итак, первое. Для тех, кто ищет дом в Сочи, кто хочет купить дом в Сочи, присмотритесь к этому предложению. 25 соток земли. Ровное место. Цена реально подарок. На участке теннисный корт. Собственный пруд с рыбой. Рядом речка. Все коммуникации. Лес рядом. До моря 9 километров. До центра Лазаревки 10 километров. На 25 сотках два строения. Хозяйский дом 200 квадратов и 200 квадратов – это спортивный блок. Бассейн, сауна, спортзал, кинотеатр. В общем, это вот, знаете, для креативных людей, которые, быть может, будут жить в хозяйском доме, заниматься спортом, либо сдавать в аренду, либо организовать какую-то турбазу и так далее. Но потому что 25 соток земли, 400 квадратных метров – ну, за 24 миллиона вам никто не предложит. Цены на недвижимость в Сочи растут. Мы ее держим. Итак, царское поместье. 25 соток земли. Плюс строение. 24 миллиона. Это очень хорошая цена. Дом на Макаренко. 425 метров. Не так давно у меня выходил видеообзор. Это прямо в черте города. Вся инфраструктура в непосредственной близости. Хорошая асфальтированная дорога. Стоимость 38 миллионов. Продать нужно быстро, поэтому заинтересованным прям будет хороший ток. Появилась квартира в моем доме на Бытхе, на улице Дивноморская. Значит, 90 метров. Не первый, не последний этаж. Это золотая серединка с видом на море. 6 световых точек. Дом кирпичный, нет проблем с парковкой. Значит, по 170 тысяч за квадратный метр получается около 15 миллионов. То есть, я же повторюсь, 6 световых точек, поэтому спланировать можно как угодно. Остальные квартиры в моем доме я все продал. Это предложение появилось только-только. Южное море. Дом, который сейчас делают фасад. Он у нас идет первый, по-моему, да. 33 метра. По цене 10 300, а в шахматке стоят квартиры по 360 тысяч за квадрат. Здесь там 300, ну, прям с копейками. Это бизнес-класс. Квартира на Бытхе, 56 метров, двушка, прям в хорошем жилом состоянии, там под аренду, либо вот, ну, заезжай живи. 11 миллионов цена. Квартира в центре Сочи, на улице Воровского, с потрясающим видом на море, на горы. Морпорт, как на ладони. 109 метров, спланировано в две Спальню, большую кухню-гостиную, кабинет. В общем, цена 45 миллионов. Чтобы вы понимали, средняя цена за квадратный метр в этой локации перевалила уже за 500-550 тысяч. Здесь получается там, 400 с хвостиком. В общем, очень хорошее предложение. Также квартира в центре Сочи. Двушка 78 метров с новым дорогим дизайнерским ремонтом. Сейчас цена... 43 миллиона. Продать нужно тоже быстро, поэтому можно даже поторговаться. Там же, на морском переулке, флагман у нас находится на улице Красная. Соседний дом – это жилой комплекс «Премьер». Относится у нас к разряду элитной недвижимости в Сочи. 62 метра с потрясающим видом на весь город, на морпорт. Цена тоже 43 миллиона. Продается дом в Кудепсте. Тоже не так давно был у меня видеообзор на канале. Дом по акции 237 метров, 4,3 сотки земли, рядом речка, нацпарк, асфальтированная дорога. В общем, чистовая отделка там с разводкой электрики сантехники. По акции стоимость дома 21 миллион. Соседние два дома продаются там уже что-то около 24. И что я хочу сказать, если кто-то... Ждет, что будет ценопад в Сочи, даже не надейтесь. Сейчас будут стартовать у нас там Сочи парк, будет кислород стартовать, там будут цены 300 с лишним за квадратный метр, и опять начнет вторичка ползти вверх. Предложений нет, арматура, все стройматериалы, я не знаю, дорожают как на дрожжах, с чем это связано, не могу сказать. На этом фоне дорожает все, и строительство домов, и, соответственно, квартирных домов, плюс у нас мораторий на строительство. В общем, предложений просто не хватает. На самом деле дефицит. Вот. Ну, кто хочет купить квартиру в Сочи или дом в Сочи, ну, когда начинает искать, он понимает, что предложение то раз-два и обчелся. Дальше. Жилой комплекс «Идиллия». 75 метров. Квартира двухуровневая, такая креативная, с видом на горы, на резиденцию одного очень известного человека. Значит, 13 миллионов стоимость, планируется она, то есть там кухня-гостиная с балкончиком и на втором уровне выход на общую террасу, на большую. И там две спальни планируются, в общем, кухня-гостиная две спальни. Стоимость 13 миллионов, это очень хорошая цена, но переведите за квадратный метр, вы поймете... О чем речь? Стоимость за квадратный метр в Сочи уже достигает 250 тысяч за квадрат. Чтобы вы понимали, все, что у нас сейчас происходит, все это приведет к тому, что средний ценник в Сочи будет полмиллиона за квадратный метр. Собственно, как и в Москве. Потому что это третья столица. Сюда ограничивают въезд, ну, делают город как бы для не для всех, скажем так. Но это для тех, кто еще не понимает, что происходит, и ждет. А когда как мыльный пузырь, как они думают, он лопнет. К сожалению, такого не будет. Я бы сам рад, чтобы это случилось. Да? Мне очень неприятно вам озвучивать какие-то космические цены. Это мешает нам работать. Но такова реальность. Так, дальше. Идиллия, значит, 13 миллионов. Живой комплекс Лукаморе, Статус квартира. в Один из лучших домов в Мацесте. Вот-вот уже будут получены документы, будет ипотека от застройщика. Есть квартиры по 260 тысяч за квадратный метр. У меня есть 35 метров, 39 метров по 210 тысяч за квадратный метр. У получилось получилась просто вот прям вот такущая. Респект застройщику. На Бытхе со статусом квартира в жилом комплексе Анастасия. Я не знаю, почему она подвисла. 80 квадратных метров за 17 миллионов. Чтобы вы понимали, те предложения, которые у меня были в этом жилом комплексе, это внизу Бытхе, на аналогичной площади все подняли цены до 25 миллионов. Это одна-единственная квартира за 17 миллионов. Она ждет своего покупателя. В общем, звоните, и пишите. Солнечная долина. Это вообще элитка. Это район Приморья. Рядом с такими домами, как Актер Гелакси, Королевский парк, Южное море. Да, там низкий этаж, она не видовая. Но, извините, это 75 метров за 20 миллионов. Причем полная стоимость договора делим на... 75, получаем 267 тысяч за квадратный метр. Сравниваем их, например, с тем же Южное море, которое строится по соседству, где ценник 300-360 за квадрат, то понимаем, что 267 тысяч за квадрат в доме, который относится у нас к разряду элитки, ну, это не цена. Раздольная, микрорайон раздольная, не доезжая. Министерских озер 39 метров с ремонтом, полуторка. За 5.300. 5.300. С ремонтом. Готовая. Заезжай, живи. Это очень срочная продажа. Возле аэропорта. Хороший дом. Такой презентабельный. 36.3 с чистовой отделкой. Прям хорошая такая полуторка. Креативная такая планировочка. Прямо возле аэропорта. Для сдачи, для отдыха. там Кто на поляну любит ездить. До моря там всего 2 километра. Повторюсь. 36.3 с чистовой отделкой. При быстром расчете цена 7 миллионов. Те апарты, которые там на первом этаже, несколько апартаментов, они уже, по-моему, все распроданы. В общем, цена в этом доме будет 300 прямо уже в ближайшее время. Кто смотрит меня давно, кто через меня инвестирует, покупает, продает, не дадут соврать. В большинстве моей прогнозы, которые я озвучиваю, они сбываются. Апартамент прямо возле Зимнего театра. Ну, чтобы вы понимали, это район Золотого Треугольника, это центр Сочи. Да, там невидовой апартамент, а ремонт там обновили. Обновили там ремонт, то есть там, получается, две спальни, большая кухня-гостиная, два санузла, 17 800. В районе Золотого Треугольника, где средний ценник уже перевалил 600 тысяч за квадратный метр, это получается 17 800 делим на 101 по 177 тысяч за квадратный метр. А внизу Светланы есть двушка, прямо возле перекрестка. 53 метра за, ну не знаю, если за 10 миллионов ее отдадут, это будет очень хорошо. Прям полноценная двушечка, прям в жилом состоянии, заезжай, живи. Там же внизу апартаменты 20,5 метров по акции за 9 миллионов 400 тысяч. Ну, чтобы вы понимали, там же в этом апартаментном комплексе средняя цена 550 тысяч за квадратный метр. Там всего несколько апартов с ремонтом, с управляющей компанией. 9400 мы делим на 25, получаем 459 тысяч за квадратный метр. И, кстати, чуть не забыл. 24 метра с балконом, с видом на зелень, на море. Прямо возле Парк, Светлана Парк. Это у нас апартаментный комплекс Светлана. Он так и называется. Восьмиэтажное здание, лифт, управляющая компания. Новый ремонт. Цена 12,5 миллионов. То есть это вот под сдачу, для отдыха. То есть прямо рабочий вариант. Этот апарт с самым хорошим ремонтом в этом комплексе. Моравия. Апартаментный комплекс в районе Приморья. Есть целый список от инвесторов. Сейчас не буду наверное, весь его озвучивать. В общем, цены реально хорошие. Там можно даже заработать, то есть купить. И сейчас ну, начнут выдавать ключи. То есть идут вызывать на регистрацию. Соответственно, ценник там еще значительно вырастет. Домик в Голицын. Лесное. Из сруба. Прям заезжай живи. 53 метра. С коммуникациями, с пропиской. Цена 4,200 4200 с пропиской в бочаров маяке есть пару квартир 70 метров двушка полноценная все окна смотрят в сторону моря новый дорогой ремонт и 90 метровая квартира тоже все окна смотрят на море а вот 90 метров она по более срочной продаже короче если вас интересует жилой комплекс бочаров маяк Звоните, я вам организую хорошую цену. Возле санатория «Известия» появилась студия 29 метров. Это у нас Адлер. Со статусом «Квартира». До моря 10-15 минут пешком. Будет она, наверное, стоить около 7 миллионов. В ближайшее время я ее посмотрю. Сделаю фото-видеоматериал. Чуть не забыл. Пару строек в клубных домах. Это прям целый поселочек. Есть в Адлере Блиново. По 150 тысяч за квадратный метр. От 17 с небольшим метров. То есть, считайте, да? Можно объединить. Есть ипотека. Достаточно большая территория. В комплексе будет бассейн. В общем, это для людей с ограниченным бюджетом. И для тех, кто хочет тоже немного вложить денег. Для того, чтобы потом заработать на перепродаже. Также есть... Троечка объектов на реконструкции – это апартаменты. В первой береговой линии, в 200 метрах от моря, тоже там ценники, там ну, что такое, у 4 миллионов были апартаменты. По таким ценам они раскупаются, конечно же, в первую очередь. В общем, не затягивайте, звоните, пишите. В общем, <саспорядок> чтобы понимали, это далеко не весь список. У меня всегда для вас найдутся интересные... Предложение. Поэтому, если вы впервые на моем канале, обязательно подпишитесь. Обязательно там поставьте колокольчик, чтобы вы получали уведомления о новых выпусках. В общем, чтобы вы не пропустили ничего интересного. Обязательно поддержите данное видео лайком, потому что из этого списка ну, действительно интересные предложения. Те, кто ориентируется в ценах на недвижимость в Сочи, они не дадут соврать, что у меня всегда есть Интересные предложения, поэтому подпишитесь и на канал, и в Инстаграм, там тоже много всего интересного. Но ну, а у меня на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков, недвижимость в Сочи. До новых видео. Пока.